Здарова. Ну, как ты? Сегодня я решил немного отвлечься от нашего пути бомжа и рассказать тебе о том, как вообще прошли последние пару недель с момента открытия нового сервера на Барвихе РП. Показать тебе финку моего бизнеса и рассказать о том, куда вообще уходят все деньги с данного бизака. Я полностью прошел ивент за один день, собрал все новогодние подарки буквально за несколько часов, ну а также уже приобрел электросамокат и плюс ко всему немного затарился. И обо всем об этом мы с тобой поговорим в сегодняшнем ролике. Ну а перед началом данного видео я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере BarVieHRP и чтобы принять участие тебе достаточно быть под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 в описании любого из моих видеороликов. Регистрируйся на девятом сервере и играй вместе со мной. Обязательно вводи мой ник при регистрации мистер Карпачо, а также вводи мой ютуберский промокод хэштег карп, ведь за эти вещи ты получишь 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне что неплохо так тебе поможет уже на старте твоего развития на проекте как я уже в принципе говорил тебе ранее на открытие нового 9 сервера барвих успенской я сумел поймать такой топовый бизнес как торговый центр и финка у данного бизнеса миллион четыреста тысяч рублей в сутки это один из топовых бизнесов который уступает лишь таким бизнесом как шинка покраска и автошкола и честно хочу тебе сказать в основном все те доходы которые идут с данного бизнеса уходят на нашу ютуберскую семью которую мы создали с таким такими ютуберами, как Мишка Плюшева и Каспер Ван. Мы уже приобрели топовый особняк на Рублевке. Это последний особняк слева. Паркинг номер 20. За данный особняк мы отвалили 17,5 миллионов рублей. И уже на данный момент пополняем наш семейный автопарк различными электрокарами, чтобы ты в будущем не задумывался о заправке их бензином. Конкретно на этой неделе мы решили взять небольшой отгул, поформить немного финку и потратить немного денег на себя. Мне в последнее время приходит огромное количество сообщений о том, что карт, блин, ты вроде владеешь торговым центром, являешься бизнесменом на новом девятом сервере, ну а ходишь просто-напросто как дикий бомжара. Прикупи себе уже свой топовый скинец, одень свою новогоднюю шапку и давай уже снимать красивые Топовые ролики. И сегодня мы с тобой снимем накопившуюся финку за последние несколько дней с нашего бизнеса и немного потратимся на себя. Ну а в дальнейшем мы планируем в следующие пару недель копить финку все трое ютуберов и прикупить по одному топовому электрокару в нашу семью. Как ты уже наверняка помнишь, на стриме во время открытия нового девятого сервера Барвиха Успенская мы с тобой первым делом прикупили себе такую вещь, как VIP-статус. Випка VIP на Барвике покупается всего лишь один раз и остается у тебя навсегда. И помимо таких бонусов, как дополнительный слот, помимо вип-чатов, которым мы можем заниматься с тобой активной торговлей, помимо различных других бонусов, здесь дается одна прикольная вещь, такая как депозитный счет. То есть мы с тобой можем с вип-статусом закинуть на свой основной счет 500 тысяч рублей, и каждый пайдей нам с этих 500 тысяч рублей на основной счет будут капать процент. И чем, соответственно, больше у тебя будет лежать сумма на основном счету, тем больше, соответственно, денег будет тебе капать каждый пайдей. Максимальная сумма, которую можно держать на основном счету будет равняться в 750 тысяч рублей поэтому я советую тебе накопить 750 косарей и потом буквально каждые несколько часов снимать по 50 тысяч, чтобы у тебя оставалось 700 и продолжали капать максимальные проценты на твой основной счет это отличный пассивный доход афк заработок который в дальнейшем тебе будет очень сильно помогать конечно же я не призываю никого донатить но если у тебя есть такая возможность а главное желание то вип статус это лучшее что могли бы предложить разработчики в данном отменю. Также из-за огромного количества работы, которая навалилась на меня после новогодних праздников, я просто-напросто не смог проходить новогодний ивент. И в связи с этим, я принял решение закинуть денежек на проект по акции X3 на донат и просто-напросто прикупить себе данный ивент. Ведь за прохождение данного новогоднего ивента нам выдаются редкие аксессуары, а самое главное редкий новогодний скин злого Санты, который по-другому просто-напросто получить не будет у нас возможности. Но я надеюсь, ты выполнил все задания, прошел абсолютно Абсолютно каждый день ивент пасса и получил уже все награды обязательно отпиши мне об этом в комментарии данный вент был продлен еще на несколько дней так что я думаю абсолютно у каждого была возможность пройти все это дело бесплатно ну а также я решил приобрести себе в данном меню такую вещь как электросамокат ведь лично как по мне электросамокат это топ-1 транспортное средство на сегодняшний день на Барвихе рп ведь электросамокат не нужно где-то парковать электросамокат всегда находится у тебя с собой в твоем личном инвентаре и ты можешь заспавнить его абсолютно в любое время абсолютно в любом месте. Представь такую ситуацию, ты просто-напросто приехал на какую-нибудь работу или на рыбалку, отправился по своим делам и забыл закрыть свою тачку. И в этот момент, пока ты был занят, ее угнали. И вот как раз таки в данный момент самокат будет тебя очень сильно выручать, как в принципе и во всех остальных подобных моментах. Также на самокате можно преодолевать различные преграды. Представь себе, ты уперся в забор, ты можешь слезть с самоката, перелезть через данный забор, достать его из винтаря и продолжить свой путь. Ну а самое главное, на самокате можно ездить по полям, самокате можно не соблюдать правила по ограничению скорости, на самокате можно проезжать на красный свет и за это ты не получишь никаких штрафов. Как я тебе уже сказал лично как по мне, это имбовый транспорт, топ-1 транспорт на проекте на сегодняшний день и уступает ему лишь велосипед, который крайне сложно скрафтить или вообще как-нибудь получить на проекте. Да, у нас будет возможность получить данный электросамокат на 25 уровне бесплатно, но для этого нам будет с тобой необходимо скрафтить или прикупить себе такой как ножи, но пока мы с тобой вкачаем 25 уровень пройдет крайне много времени а самокат мне нужен уже сегодня плюс донатный самокат всегда можно будет продать в торговом центре другому игроку за игровую валюту чего нельзя сделать именно с квестовым самокатом который выдается нам бесплатно ну а также я собрал абсолютно все 500 новогодних подарков за которые мы с тобой получаем такой аксессуар как маска льва и я советую тебе в первую очередь собирать данные подарки именно в ночное время а лучше всего перед Рестартом сервера примерно в 4 утра по московскому времени. В этот момент на всех серверах минимальное количество людей, а соответственно минимальное количество конкурентов по сбору данных подарков. В ту ночь, когда собирал лично я эти подарки, на Красной Поляне у меня вообще не было конкурентов, и я просто-напросто тупо бегал и собирал полчаса подарки по всей Красной Поляне. Также абсолютно пустует город Мурина. Если в Барвихе еще присутствует довольно большое количество новичков, то в Мурина их просто-напросто нет. И у меня у самого лично получалось пробежать практически весь город и собрать лично самому все подарки, которые есть в Мурино. И буквально за несколько часов я сумел собрать все эти 500 подарков. Сейчас на них спрос все меньше и меньше, потому что после 500 подарков уже нет смысла их собирать, награды тебе больше не даются. И большинство людей уже давно собрали необходимое число данных подарков. Как я тебе уже сказал ранее, мы с ютуберами решили взять небольшую паузу от развития семьи и что-нибудь приобрести для себя с доходов наших бизнеса на моем бизнесе за последние 5 дней накопилось больше 8 миллионов рублей мы снимаем данную сумму и первое что я хотел бы приобрести это свой уже довольно известный скин еще с восьмого сервера стоит он миллион двести пятьдесят тысяч рублей не очень важно оставить свободные слоты для домов и автомобилей чтобы в дальнейшем заниматься их перепродажей но я решил приобрести себе одну из крайне дорогих вещей такую например как государственный номер на автомобиль мы отправляемся с тобой в гбдд города мурина и пытаемся поймать какой-нибудь топливный Номер для автомобиля по ГОСУ нам также это будет необходимо сделать для прохождения такого квеста как регистрация личного транспортного средства в этот момент ты можешь приобрести себе в принципе абсолютно любой бюджетный номер цена за который стартует от 28 тысяч рублей но я хотел словить себе именно крайне редкий крайне дорогой номер на транспортное средство и я поймал себе такой номер как хам три шестерки и помимо этого в донат меню за 100 коинов я прикупил себе еще крутой регион тоже три шестерки теперь у меня номер хам 666 регион 666 я думаю это реально один из топов Номеров. Ну и на оставшиеся деньги я отправился естественно в автосалон приобрести себе какую-нибудь первую иномарку, которую нам также будет необходимо приобретать для прохождения квеста седьмого уровня «Твоя первая иномарка». Из всех доступных иномарок мне больше всего нравится BMW M2. Но мне, к сожалению, на нее не хватало денег, тем более ее всю разобрали по скидкам. И по скидкам оставалось лишь BMW M1, тоже довольно неплохая тачка. И поставил себе на нее свои топовые номера. То самое чувство, когда твои номера стоят в несколько раз дороже, чем сама тачка. На данный момент у меня есть одна квартира, одна машина, один мопед, один электросамокат, vip статус полтора миллиона рублей, которые мы уже нафармили в пути бомжа. А самое главное, есть цель и амбиции на будущее на